привет! Вы на канале компании «Радиосила». В этом видео мы расскажем вам об автомобильной радиостанции «Сибишка-600». Поставляется радиостанция в упаковке с традиционной полиграфией этой фирмы. Внутри два картонных бокса. В одном находится сама радиостанция с инструкцией и скобой крепления, в другой монтажный набор и тангента. Сразу хочу заметить, что в комплекте идет кабель питания со штекером прикуривателя, чего нет у большинства других марок. Гарнитура приятная на ощупь, выполнена из матового пластика, имеет четыре кнопки. Непосредственно клавишу включения, две клавиши переключения каналов и кнопка автоматического шумоподавления. Разъем у тангенты 6-пиновый. Габаритами радиостанция схожа с моделью Megadjet 3031M но превосходит ее по функционалу с тыльной стороны мы наблюдаем алюминиевый радиатор внутри которого расположен стандартный разъем для подключения антенны также здесь мы видим два разъема под джек 3.5 один из которых сервисный а второй для подключения внешнего динамика одна из особенностей радиостанции это большой дисплей с хорошим углом обзора. Давайте включим радиостанцию и подробно разберемся с ее функционалом. Включается Сибишка 600 правым верхним регулятором. Он же отвечает за громкость. Ниже у нас расположен регулятор переключения каналов. Слева мы видим сдвоенный регулятор, который отвечает за ручное шумоподавление и за чувствительность приемника. По бокам дисплея расположены 8 кнопок. Слева направо у нас переключение модуляции AMFM. Далее идет кнопка включения автоматического шумоподавления, о чем свидетельствует индикация на дисплее. Ниже расположена кнопка переключения мощности. High это у нас 8 ватт И low это у нас 4 ватта. Нижняя кнопка слева. У нас функциональная. С помощью нее мы открываем дополнительные функции этой радиостанции. Например, переключение цвета подсветки. Нажимаем один раз на F. И на кнопку мощности у нас меняется подсветка. Всего 7 цветов и выключение подсветки. Также эта кнопка отвечает за блокировку клавиатуры. Если ее зажать. Вот у нас загорелась индикация ключик. И клавиатура заблокирована. Также регулятор переключения каналов тоже блокируется. Удерживаем еще раз. И блокировка снята. Справа сверху у нас находится кнопка переключения сеток. Всего у радиостанции 10 сеток. Центральная сетка. Здесь D. Ниже у нас расположилась кнопка переключения налей и пятерок. То есть вот мы нажимаем, у нас здесь уже не D, E, а D, P и частота 27, 060 еще раз, 065. Следующая кнопка у нас сканирование. Сканирование происходит только вверх. Еще раз нажимаем на сканирование и оно останавливается. Следующая кнопка у нас отвечает за работу с каналами памяти. Для занесения канала в память выбираем нужный нам канал и соответствующую модуляцию. Допустим, выберем 21 канал сетки D с частотой 27-215 и FM модуляцию. Чтобы записать этот канал, нам необходимо нажать на функциональную клавишу и на клавишу. С памятью у нас заморгала индикация. Первая ячейка. Запишем сюда для записи. Еще раз нажимаем кнопку каналов память. Таким образом можно записать до 10 каналов. Так как у радиостанции 10 ячеек у нас здесь записано 3 канала. Теперь при нажатии на клавишу мы можем выбрать первый, второй. И третий. Если же мы нажмем в этом режиме на клавишу сканирования, то у нас будет происходить сканирование в ячейках памяти со сменой модуляции. Мощность, к сожалению, при этом не меняется. Но это и не столь важно. Когда поступает сигнал, сканирование прекращается и запускается секунд через пять после прекращения. Выключаем сканирование. Выходим из режима работы с ячейками памяти. Если вам нужен всего лишь один канал для работы на трассе и нет желания разбираться с настройками радиостанции, можно просто нажать на кнопку 15D в правом углу и выставится канал для работы на трассе. То есть вот она. Мы нажимаем. Дизайн радиостанции довольно необычный, что выделяет ее на фоне тех же мегаджетов. Функционал радиостанции очень простой. Нет никаких заморочек с настройками и лишних функций, в которых простой автомобилист тут же запутается. От себя могу добавить, что ездил с этой рацией в отпуск. На протяжении всей дороги не было замечено каких-либо глюков. Модуляция довольно приятная. Шумодавы работают корректно. Единственный замеченный мной недостаток у переключения каналов на самой радиостанции. Иногда процессор. Рация не успевает за ней. То есть вот вы видите, щелчков произошло больше, а каналы переключаются не так. Но это происходит, если крутить регулятор слишком быстро. Если медленно, то этого нет. И, соответственно, у тангенты нет такого эффекта. То есть, если мы переключаем каналы... С тангенты, что естественно более удобней, то такого эффекта не наблюдается. На этом у нас все. Всем спасибо за просмотр. Ссылка на радиостанцию будет в описании.